Мама, ты же видишь, что творится. Мама, я не буду больше ждать. Мама, ты пойми, хочу добиться. Мама, чтобы нас стали уважать. чтобы голос мой хоть что-то значил. чтобы не деньги их решали все. чтобы не полагаться на удачу. чтобы не ждать, а вдруг мне повезет. Мама, я хочу стать человеком. Не бояться голову поднять или с шиной ехать по проспекту. Или по Грушевского гулять. Мама, я хочу знать только правду, Мамочка, не ту, что нам твердят, Ту, что тянут нас церки к упаду, А с экрана стало лучше, говорят. Пусть меня стреляют беркутята, Пусть, но свою веру я не сдам, Пусть засудят и без адвоката, Пусть, но я страны им слить не дам наша вольно будет да, да, да, да, да. Законы наши, банная игра Хортый тим, что украинец, украинец.